У меня зрение начало падать со школы, у меня всегда был очень плохой минус, постепенно, в итоге это все пришло к тому, что у меня был минус шесть с половиной, и три года назад мне в одной из клиник сказали, что мне вообще нельзя делать лазерную коррекцию противопоказанную, ну и я уже как-то распрощалась с возможностью свое зрение исправить, поняла, что буду всегда носить очки, ну и вот как-то решила просто приехать, как это последний шанс обследоваться, посмотреть, что скажут здесь, и здесь мне сказали, что не можно делать коррекции, что у меня все в порядке по показателям, а мне сделали коррекцию смайл, и вот на следующий день я уже вижу 150% получается от всего возможного количества. Спасибо огромное. Было, конечно, страшно, волнительно, потому что была моя первая такая операция, но персонал весь был очень доброжелательный, помогающий, отвечали на все вопросы, все комментировали, что происходит. Это очень важно, так как я тревожный человек. Вот, так что спасибо огромное. Это просто незабываемый эффект. Вообще просто супер.